Начнем мы с вами, да? Лютый мороз не помешал собравшимся все-таки прийти, поэтому и мы постараемся что-нибудь такое согревающее душу сказать. Мы с вами переходим к заключительным стихам 5 главы Евангелия от Матфея на горной проповеди, которые вызывают наибольшее не только разногласие, но и сопротивление в кругах исследователей. Не только исследователей, но и просто читателей Нового Завета. То есть Как можно любить врага? Там как раз об этом говорится. Если все предыдущее колеблет, обычное человеческое мировоззрение, мировосприятие, но все-таки не входит в абсолютное противоречие с принятым, то вот эти слова о любви к врагам способны просто э расшатать, казалось бы, общепринятые взгляды. Как можно любить врага? Почему вызывают они такое противоречие, эти слова? Почему такое противодействие? Дело в том, что человеческое мировоззрение с самого начала воспитания любого из нас утверждается на антиномиях, утверждается на противоположностях, на оппозициях. Каковы эти оппозиции? Каждый из нас прекрасно знает. Что это день-ночь, Свет, тьма, добро, зло, мужчина, женщина и так далее, и так далее. Друг, враг. И когда какое-либо положение, какое-либо утверждение догматическое, философское и так далее направлено на то, чтобы поколебать оппозиции, тут у человека, естественно, возникает противление очень сильное. Хотят расшатать ту основу его мировоззрения, которая должна быть незыблемой, чтобы дальше строить. Но давайте, прежде всего, обратим внимание на то, что сами оппозиции остаются неприкосновенными. Ведь сказано «любите» кого? Врагов ваших. Враг остается врагом, друг ближний, а древнееврейское слово «рея» означает именно «друг ближний», друг остается другом, изменяется только отношение к этим основополагающим частям оппозиции. Но ну, давайте мы прочитаем с вами эти слова. Пятая глава, 43 стиха. Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Эти слова очень хорошо всем присутствующим известны. Но глубочайший их смысл требует более пристального всматривания, вслушивания, вдумывания. Прежде всего, где это сказано? «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». «Люби ближнего» понятно, где сказано. Прежде всего, в книге «Левит» в 19 главе, где кратко перечисляются основные нравственные заповеди Торы, именно нравственные заповеди, касающиеся внутреннего отношения человека к окружающим. А где сказано «ненавидь врага твоего»? Буквально это не сказано нигде. Поэтому ряд исследователей уже с давних времен, а особенно же представители немецкой библейской критической школы xviii 19 веков, утверждают, что Иисус Христос имеет в виду устное учение. И ссылаются они на слова «вы слышали, что сказано», не читали, не воспринимали из свитка закона Торы, а слышали, то есть восприняли в пересказе фарисеев, раввинов и так далее. Так ли это? До этого не может быть. Потому что устами Иисуса Христа говорит Сам Всевышний. И Всевышний не будет ссылаться на мнения человеческие как на какой-либо авторитет, а если и упомянет прежде сказанное, то свои собственные святые слова. Несомненно, говорится о Синайском законодательстве, о том, что Бог прежде возвестил народу, а теперь устами Сына Своего объясняет сказанное раньше». Где же такое все-таки сказано в Торе «ненавидь врага твоего»? Буквально нигде, но как обобщение целого ряда предписаний мы можем это принять и найти сами предписания. Ну, например, книга чисел, э, скажем, 25 глава «Враждуйте с мадианитянами и поражайте их». Далее указана вина мудянитян, ибо они были вам преткновением тогда-то, тогда-то, выступили против вас. В книге Второзакония в 25 главе сказано об амалекитянах, изгладь память об Амалеке из Поднебесной. Амалек был главным страшным врагом, который выставил против народа во время исхода из Египта, внезапно напал и убил тех, кому трудно было идти, кто отстал, старых, немощных и так далее. В одном месте книги Второзакония сказано «Не желайте аммонитянам и муавитянам мира и благополучия вовек, потому что, когда вы вышли из Египта, они вас не встретили хлебом и солью, а наняли против вас э, Валаама, чтобы он проклял вас». Значит, целый ряд есть предписаний к врагам относиться как? Враждебно. Чтобы не повторять и не... Излагать подробно величайший учитель уста Божьих, через которого говорит сам Всевышний, обобщает это. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. Ну, здесь мы находим, казалось бы, вопиющее противоречие, вопиющую антиномию. Антилигомину, так называемую. Кстати, Антилигомина так назывался трактат, написанный знаменитым Маркионом Синопским в середине второго века нашей эры, около 140 -го года. Это тот самый богатый содовладелец, прибывший из Синопы в Рим, который возвестил собственный вариант христианства. Основываясь вот на таких вот изречениях Евангелия казалось бы, противоречащих тому, чему учат Тора, вот видите, вы слышали сказано так, а я говорю вам совершенно по-другому, он утверждал, что Бог Ветхого Завета, давший Тору, Моисею и Израилю, не может быть якобы отцом Иисуса Христа, потому что Бог не может противоречить сам себе. Какое-то другое высшее божество, неведомый благой Бог, явился через сына своего, послал сына своего, как раз для того, чтобы отменить заповеди, данные Димиургом, то есть творцом видимой материальной вселенной, и возвестить духовное царство. И его труд, этого маркиона, как раз назывался антилегомена. Он дважды был отлучаем от церкви в Риме, и епископы ждали, что он обратится и покаяться, он этого не совершил, основал собственную церковь, и вот до сих пор его мнение воскресает в некоторых сектах, направлениях, учениях, гностического толка, и э, адепты их утверждают, мол, Маркион был прав. Но мы, конечно, знаем, что такого быть не может. Сам Иисус Христос в начале Нагорной проповеди сказал, что «Ни одна йота и ни одна черта не придет из Торы, из Закона, и пророков» доколе не исполнится все. Если ни одна черта не придет из Торы, которую дал Бог, Отец Иисуса Христа, тот самый, который говорил Его устами и объяснял свой закон, данный на Синае через Сына своего, то ведь не придет и предписание враждовать с врагами, ведь в Торе написано «вот враждуйте с мудеонитянами». Изгладьте память о Малика из Поднебесной, а Моавитянин и о Манитянин, да не войдут в общество Господне и не желайте им добра и мира. За то, что они вот такие и такие, враги ваши. Как же понять это? Как же любить врагов? Это очень интересный вопрос. Не, не столько и не только нравственный вопрос. Как мы все понимаем, эта заповедь одна из высочайших. И большинство людей скажут, что это невозможно. Более продвинутые скажут, что это очень трудно, к этому долго нужно духовно восходить, смиряя и преодолевая собственные инстинкты и даже собственные, так сказать, решения интеллектуальные относительно того, как быть с врагами. Но эта заповедь трудна и в смысле ее соответствия Торе. Иисус Христос, как и в других случаях, переориентирует восприятие человеческой личности, со свойственного каждому из нас эгоизма, на очень широкий взгляд на себя и окружающих. Он как бы меняет местами тебя и твоего врага. А вот ты хочешь, чтобы тебя ненавидели? А ты хочешь, чтобы тебя проклинали? Чтобы против тебя враждовали? Не хочешь? Вот поставь себя на место другого. И стань первым другом своему неприятелю, своему зложелателю, своему врагу. Очень ясно такой подход Иисуса Христа к вопросам нравственности изъясняется в притче о милосердном самарянине в Евангелии от Луки. Помните эту притчу. Там некий человек подошел к Иисусу Христу и, желая искусить его, спросил, «А кто мой ближний?» Потому что Иисус Христос более всего подчеркивал заповедь о любви к ближнему. Весь закон основан на любви к Богу и к ближнему. И таким образом весь закон возносится, одухотворяется в толковании Иисуса Христа, становится правилом, предуготовляющим человека к ангельской жизни, крайне отдаляющим его от жизни животной самостной, эгоистической и постепенно возводящей приобщающей к жизни высших духов, ангелов. Это было не по нраву большинству книжников, толкователей и так далее. И вот некий человек, искушая Иисуса Христа, спросил его, а кто мой ближний? Вот люби ближнего, а кого? Брата, соседа, друга, единоплеменника, единоверца, только представители белой расы, а черных уже не нужно или кого-то еще? Иисус Христос ответил на этот провокационный. А не только провокационный, а, в общем-то, весьма, так сказать, реалистично поставленный вопрос, известный притчи о добром самарянине, О чем там говорится? Некий человек шел из Иерусалима в Ерехон и был настигнут разбойниками. Ну, говоря, что этот человек шел из Иерусалима в Ерехон, учитель указывает на глубокую внутреннюю перемену в нем происходившую. Иерусалим город святой, а Иерихон какой город? Проклятый. Потому что Иисус новин, разрушая Иерихон, сказал проклят человек, который вновь созиждет этот город. Значит, Иерихон символ проклятия. В человеке происходило нечто, выводившее его из круга благодати, из круга пребывания в Иерусалиме, и уводившие его в область проклятия. И вот за это он был настигнут разбойниками, которые его раздели, ограбили, изранили и бросили на дороге умирать. Мимо проходил священник, как помните, и он посмотрел, отвернулся и пошел. Далее проходил левит, который тоже посмотрел, отвернулся и пошел. Но дело в том, что по древнеиудейским обрядам, коренящимся в Библии, по правилам тем, человек осквернялся, если прикоснется к трупу, и не мог он после этого выполнять священное служение в храме, должен был очищаться, ритуальное очищение проходить. А ведь не было никакой гарантии, что вот священник подойдет, склонится над этим умирающим и раненым, и тот у него на руках не умрет. Как только умрет, осквернился священник, и он негоден для служения. А негодному для служения священнику, что не положены ни части жертв, ни приношения, и он должен со своей семьей сидеть без куска хлеба. Это одно из объяснений, почему мимо прошел священник, почему мимо прошел левит. Могут быть и другие объяснения. Не хотелось им, не досуг было, неприятно было, все равно им было и так далее. После этого проходил самарянин. Увидев того человека, он сошел с Асласова, склонился над ним, возлил на раны его елей, перевязал эти раны. Хозяину гостиницы припоручил этого человека, довезя его на осле, и сказал, вот все, что ты истратишь, будет на мне, а когда я приду, то возьму его. Значит, он не собирался покидать его и во время второго этапа выздоровления. И спрашивает Иисус, как вы думаете, кто был ближний этому человеку, израненному человеку? А ведь самаряне были кем? Можно сказать, неприкасаемыми для иудеев. Эти два этноса, эти две разновидности, ветви веры, не принимали, отвергали друг друга и не желали иметь ничего общего. Так кто же был ближним этому человеку, отвечали ему, оказавшие ему милость? Какой вывод сделал Иисус Христос? Он сказал вопрошавшему, а кто мой ближнему сказал, иди и поступай так же? То есть ты не жди, что кто-нибудь окажется тебе ближним. Иди и спасай обреченных на смерть. Иди и помогай несчастным, корми голодных, ухаживай за ранеными и пораженными, и ты будем ближним. Вот точно так же, как бы переворачивая восприятие человека, переводя его внимание с чисто эгоистического самолюбования и самопопечение на положение несчастных и бедных, Иисус поступает и теперь. Любите врагов ваших. Почему? Да потому что вы сами не хотите, чтобы вас ненавидели, чтобы вас проклинали и чтобы с вами враждовали. Так вот, кроме вас еще кто-то есть. Посмотрите, поставьте себя на его место и перестаньте раздувать вражду». Подобные мысли характерны были для многих величайших учителей человечества. Вспомним Будду Шакьямуни, которого в Дхамападе говорит так, «Жизнь сладка и мила всем, жить хочется всем, поставь себя на место другого, нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству». И вот это самое «поставь себя на место другого» — это первое, что говорят великие учителя, выводя человека из замкнутости его полуживотного дикого мировоззрения. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Большинство толкователей, исследователей, комментаторов объясняет и видит это в применении к отдельному человеку. Ну верно, к каждому из нас это относится в первую очередь. Но кажется сейчас, в нашу эпоху особенно уже настало время увидеть глобальный всеобъемлющий смысл и значение этих великих слов. Каков же этот смысл? Примирение кого с кем? Человека с человеком, семьи с семьей, народа с народом, расы с расой, государства с государством, одной половины человечества с другой и всего человечества в целом. Великое примирение всех людей, которое должно наступить прежде. Чем Отец наш Небесный признает нас вновь своими детьми, а не блудными сынами, которые ушли от Него и не хотят возвратя... возвращаться, и предпочитают есть из одного корыта со свиньями, но только бы не вернуться в Отчий дом и не обратиться к Отцу нашему Небесному с покаянием. Ибо те учения, которые сеют вражду, ненависть, воистину подобны корыту для свиней». Вот оттуда едят распространяющие подобные учения и призывающие к вражде, ненависти и несогласию. Но мы зададим вопрос, а каким же образом должно происходить это примирение? Ну, разумеется, через совесть каждого. Когда до каждого дойдут эти слова, когда они дойдут до правителей, и они вместо того, чтобы более и более накапливать оружие уничтожения, воззовут к своим народам словами примирения, когда эти слова дойдут до чиновников, и когда до каждого из нас они дойдут в применении не только непосредственно к соседям, с которыми мы общаемся, но и каждому человеку, живущему на одной с нами планете». Любите врагов ваших. А почему это так важно? А потому что мы утратили самое великое, что имели. Мы потеряли самое драгоценное, чем владели. И мы забыли о величайшем наследии, которое было дано нам в самом начале. А какое же наследие мы утратили? Мы утратили с вами Эдемский сад. Правда ведь? Ведь Адам где был поселен? В райском саду. И чем он там обладал? Бессмертием. Мы утратили бессмертие. Мы стали смертными. Мы утратили общение с ангелами. Они, если и присутствуют здесь, то мы их в большинстве случаев не замечаем. Мы утратили общение с самим Всевышним. Это самый великий дар, какой человек имел в самом начале. Мы утратили Такое сокровище, по сравнению с которым, что бы мы здесь не ценили, что бы не считали драгоценностью, подобно праху земному. Поэтому вот то сокровище, то Царство Небесное, которое мы утратили, в Евангелии уподобляется драгоценной жемчужине, увидев которую, купец идет, продает все, что имеет, и покупает ту жемчужину. То сокровище подобно кладу, зарытому на поле. И купец, который увидел, случайно наткнулся или как-то узнал об этом кладе, он скрыл его, то есть не выкапывал, никому не показывал, но пошел и что сделал? Он продал все, что имел, и приобрел поле то. И другие есть подобные такие вот сравнения, такие вот уподобления. Так вот, для того, чтобы возвратиться нам туда и возвратить себе наше драгоценное общее достояние, Царство Божье, то состояние, в котором человек общается со своим Создателем, имеет бессмертие, обитает в Саду Блаженства, в райском саду, живет в любви с Богом и со всеми окружающими, и постоянно восходит к еще большему познанию к еще большим высотам ведения, вот для этого пришел Иисус Христос, чтобы нас туда призвать, возвратить и чтобы мы вошли в обладание наследием своим. Но для того, чтобы войти в обладание этим наследием, нам нужно идти прямо-таки обратным путем по сравнению с тем, к которым мы уходили. Ведь когда человек ушел из какого-то места, из родного дома, и заблудился, как ему надо возвращаться? Как Тесей по своему лабиринту возвращался после борьбы с Минотавром? Вот этот клубочек он взял, разматывал его, шел по ниточке, а потом как вышел? Обратно сворачивая нитку в клубочек. Вот подобные же слова есть у пророка Еремии. У Еремии говорится так, 31 глава.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 При том по тем путевым знакам, по тем путевым столбам, верстам, которые проставлены при уходе из желаемого места. Но оказывается, для того, чтобы духовно возвратиться, нужно сердце обратить на дорогу. То есть сердцем вспомнить и пережить все то, что привело к отступлению и уходу от лица Всевышнего. И вот одной из главнейших трагических меток ухода и отдаления была история, которая произошла в семье Адама. Потому что с Адама все началось, в жизни его и его детей мы видим прообразы того, что происходило дальше. В нравственном смысле ничего нового с библейских времен, вообще говоря, человечество не придумало и не пережило. Архетипы там все уже заданы, и мы ходим по кругу. Так вот, главнейшим архетипом дальнейшей человеческой истории, случившимся, так сказать, явившимся в семье Адама, были отношения между кем? Каином и Авелем. Для того, чтобы возвратиться, для того, чтобы пройти, именовать этот рубеж обратно, шествуя, нужно преодолеть Каиническое начало в каждом человеке и во всем человечестве. А с чего начинается убийство? Брата ненавистничество с чего начинается? С вражды, да с зависти, ненависти, вражды. Пока есть вражда, пока есть у тебя враги, пока ты их ненавидишь, до тех пор семя Каина дает бурные побеги. В душах, в сердцах и в истории народов. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Этим преодолевается стимул Каина в жизни человека и человечества. Таким образом, вот эта самая Дева, которую упомянул пророк Еремея, возвращается. Ну а дальше... Когда, не дай Бог, чтобы это случилось, ибо семя, посеянное Иисусом Христом, медленно прорастает, медленно дает оно всходы, но в конце по его обетованию это малейшее из всех семян становится чем? Деревом, в ветвях которого укрываются птицы. что Все души, все народы соберутся, и это дерево их осенит, защитит и накормит. Так вот, после того, как это свершится... Что должно произойти с человечеством? Мы переходим к другому этапу. Мы вспоминаем более ранний этап отпадения, когда еще не было Каина и не было Авеля. А был Адам с Евой. Адам был детем Божьим, сыном Божьим. Почему мы это знаем? Потому что сын рождается по образу и подобию кого? Отца своего. Адам был сотворен по образу и подобию Божьему, и он вышел из повиновения Отцу Небесному, он отринул заповедь, нарушил ее, посягая на божественность, и был изгнан из небесного райского этого мира, из райского сада. Ну, хотя он существовал на земле, но ведь в небесном статусе, в небесном обличии, в духовном виде. Так вот, далее, примирившись, все люди начинают осознавать себя братьями, сынами единого Отца. Поэтому далее в Нагорной проповеди мы читаем, да будете сынами Отца вашего небесного. Следующий стих, 44 да будете сынами Отца вашего небесного. А прежде что сказано? «Любите врагов ваших, молитесь за обижающих, да будете сынами». Сначала нужно примириться с братьями, а потом осознать свое бога Бога-сыновство, ибо находящийся в эгоистическом отделении от других, ненавидящий, презирающий, преследующий и так далее, он не может быть сыном Божьим. Сын похож на своего отца, а такой человек – Похож на совсем другое начало, о котором однажды Иисус своим оппонентам прямо сказал. Ваш отец, говорит, дьявол. Как может отец наш быть дьяволом? Мы же по образу Божьему созданы, мы сына Авраам. Отец ваш дьявол, говорит, потому что вы делаете дела отца вашего. Сын бывает похож на отца. А вот для того, чтобы вернуть себе Бога сыновство, надо стать похожим на Бога. А каков же Бог? Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, а потому что Он любит всех, Он милостив ко всем, Он прощает и принимает всех, а человек не склонен и не готов принять ближнего за малейшее несоответствие. Мысли, слов или дел того, тому, чему ожидает этот, тому, чего ожидает этот человек. «Да будете сынами Отца вашего Небесного». А что говорится у пророков по этому поводу? Что говорится о единстве всех людей и об их богосыновстве? Ну, посмотрим мы у Малахии в первой главе шестой стих. Пророк Малахия.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 милосердие, сострадание, любви. И у этого же пророка во второй главе, в десятом стихе, спрашивает сам пророк своих современников, не один ли у нас всех Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем самым завет отцов наших? Мы видим в Ветхом Завете все это очень точно и ясно выражено, что один Отец у всех людей, у всего человечества. А если у нас один Отец, мы все братья, почему же мы вероломно поступаем в отношению друг к другу? И вот Иисус Христос открывает и подчеркивает этот высочайший смысл заповедей и речей пророков. Этот высочайший смысл учения уже данного людям, но ими не понятого и искаженного. Так ли понимали современники Иисуса Христа вот это учение о Богосыновстве? В ряде случаев также. Фарисеи, что сохранилось в Талмуде высказывались по этому поводу. Там есть самые разные высказания, но вот одно из них такое. Там задается вопрос, а каков высший принцип отношения человека к человеку? И один из рабби, один из фарисейских учителей говорит, высший принцип отношения к человеку такой, возлюби ближнего твоего, как самого себя. А другой ему противоречит. И говорит, нет, Ближний – это Рея, друг. Если буквально толковать, любить нужно только друзей. А гораздо раньше в книге «Бытия» сказано «по образу Божию сотворил он человека». А он не только друга твоего сотворил по образу Божьему, но и безразличного для тебя и к тебе, но и врага. Поэтому ты должен в каждом человеке чтить образ Божий. И вот этот вот стих по образу Божьему сотворил Он человека, должен лежать в основе межчеловеческого общения. А если так, то это полностью соответствует читаемым нами стихам чего? На горной проповеди. Любите врагов ваших, благословляйте ненавидящих вас. Да будете сынами Отца Вашего Небесного. Итак, второй великий момент возвращения. После преодоления каинского греха, после примирения человечества, это возвращение Бога-сыновства, это возвращение к Богу как к Отцу. А что препятствует более всего вот этому возвращению каждой души? Да вражда, вражда. Человек бывает глубоко ранен, обижен, изъязвлен психологически, да и физически с самого детства. Дурным к себе отношением и теми актами несправедливости, которые наблюдает. И у него возникает мысль, ну а как же Бог? А где же Он? А где же праведный Его суд? И так далее. Но при пристальном всматривании оказывается, что не Бог виноват, а виноваты люди, не принявшие и не осуществляющие Его заповеди, Его воли. Значит, сначала люди должны исправить взаимные отношения, а потом... Возвратиться к Отцу Небесному. Это второй этап. Поставь себе путевые знаки, поставь дорожные столбы, возвращайся в те города, из которых ты ушла. Ну, а третий? Третий этап какой? А третий этап это возвращение к тому положению, которое занимала дам до своего грехопадения, вот как только мы примем любовью всех ближних, как только это осуществится в масштабах всего человечества, как только каждая душа возвратится к Небесному Отцу, вот этот вот мир, который мы наблюдаем, и который является школой для очень плохо успевающих и крайне безобразно ведущих себя душ. Он изменится, отпадет сам собой. Нас перейдут, переведут в более высокий класс для успевающих и учеников отличного поведения, исполняющих заповеди Божьи. А для чего же создан был Адам? А для того, чтобы бесконечно восходить на все новые ступени в любви и в свете. Мы помним, что праотец Иаков увидел эту лестницу, соединяющую землю, с чем? С неба. Мы находимся у самого основания этой лестницы. В самом низу. И большинство людей еще не ступило на первую ее ступень. А барахтается где-то под первой ступенью. А если это так, то третий этап ⁇ начало восхождения. А сколько будет длиться это восхождение? В книге Притчи мы читаем такие слова ⁇ Путь жизни мудрого ⁇ куда? Вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Ну, наша эпоха, кажется, уже настолько ясна, что дальше некуда показывать, что такое преисподнее внизу, и что можно еще ниже опуститься, там больше будет преисподней. Более жарко будет и более мучительно. Но это путь глупого, безумного, сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Это путь того, который полностью обезумел и катится по наклонной в преисподнюю. Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Есть ли предел этому пути? Достигнет ли когда-либо мудрый, то есть восходящий дух человеческий, предела своего восхождения? Как вы думаете? Никогда. А откуда мы это можем вывести? А потому что сказано вверх. А с каждого верха, с каждой верхней ступени есть путь еще выше. Это же понятно, да? Вот мы с вами посмотрим в Салме 118 очень интересный стих по этому поводу. Там говорится так, 96 стих. 118, 96. Я видел предел... Мы говорим о пределе, если предел восхождения. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Оказывается, всему есть пределы, а вот заповеди Божьей пределы, пределы нет. Она беспредельна. Как может быть заповедь беспредельна, как вы думаете? А если ли предел совершения добра? Нет? А любви а самопожертвованию. А ведь все заповеди по внутренней сущности сводятся к этому, к совершенствованию души, к ее развитию, расширению сознания. Ведь все внешние предписания, ты тогда-то в такие-то дни должен праздновать, тот это должен кушать, тогда-то поститься, так-то себя вести, это внешнее облачение вот этих вот главных заповедей о любви к Богу и к ближнему. А заповедь, она безмерно обширна. Заповедь кому дана и для чего? Нам ведь дана заповедь. А как мы будем ограниченными и зашоренными, будучи людьми, ее исполнять? Как можем мы вот так узко глядя, исполнить безмерную заповедь, безмерно обширную? То, чтобы безмерно обширно исполнить, нужно расширяться чем? Сердцем своим. Поэтому в другом в стихе этого же псалма говорится так. 32 стих. Потеку путем заповедей твоих. Когда? Когда ты расширишь сердце мое. И вот эта безмерная заповедь, она безмерно обширна. Она тогда вмещается сердцем, когда оно расширяется. По мере расширения сердца безмерная заповедь все более вмещается. Сердце становится более любящим, более отдающим, более э, жертвенным. А где предел? Если заповедь безмерна, то сердце безмерно расширяется. Но к физическому сердцу, понимать это не относится, не дай бог, что такое расширение сердца, инфаркт и тому подобное. Нет. А духовное наше сердце безмерно. Оно потенциально безмерно, потому что эклезиаст говорит, что Бог весь мир вложил в сердце человека. Безграничную вселенную Он вложил в сердце наше. Поскольку мы можем ее воспринимать, изучать, значит, сердце должно безмерно расширяться. А что есть сердце в библейском смысле? Чувствующее сознание. Потому что в Библии говорится так: Я подумал в сердце своем, решил я в сердце, рассудил я в сердце своем, я собеседовал сердцем своим и тому подобных много выражений. Значит, разум, мысль. Осмысление себя и окружающего должны безмерно возрастать. Расширяться наше сознание должно, чтобы вместить безмерную заповедь. Таким был создан Адам. Чтобы восходить без конца, бессмертной жизнью своей, ко все большему разумению Божьей любви, Божьего света, Божьей премудрости. И вместе с собой возводить все творение, весь земной, то есть материальный мир, который Ему поручен. Ибо Бог сказал, владей всей землею, всем вот этим материальным, вот этим физическим миром. Вот откуда мы уклонились, откуда мы упали, с какой высоты, что мы утратили и какое сокровище потеряли. И пришел Сын Божий, чтобы нам это все возвратить. Поэтому Он и говорит, Бог посылает солнце светить, кому злым и добрым, и злых поставил на первое место, обратите внимание. А вот дождь он проливает на кого? На праведных и неправедных. Ну, было бы, конечно, очень нехорошо поставить неправедного впереди праведного. Потому что праведники – это основа мира. Они ведут человечество к совершенству, они учат истине. Поэтому праведники предпосланы неправедным. Но в предыдущем его изречении злой – предпослан доброму. Это очень удивительно, как он сказал. Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми. И посылает дождь на праведных и неправедных. А почему злые на первом месте, как вы думаете? Ведь учитель, божественный учитель не мог оговориться. Он сказал так, как сказал. И злых поставил на первое место. Ну, мы находим у пророков тоже несколько таких изречений, что Бог судит злых и добрых, а не добрых и злых. И даже у Исаии мы находим такое место. Так говорит Господь. Мир, мир дальнему и ближнему. И дальнего, дальнего Он ставит на первое место в этом изречении. Ну, дело в том, что мудрецы древности сошлись на том, что наш мир... Создан для злых и для грешных, для их исправления. Вот этот мир физический, вот это школа жизни, вот эта тяжелая школа, вот этот вот интернат, вот эта тюрьма, вот сумасшедший дом, вот эта больница, вот это вот, да, вот это все, оно создано для злых, неуспевающих, дурных, грешных, психически больных, безобразно себя ведущих и так далее. Почему? Да потому что... Те, которые святые и прекрасные, живут в Высшнем мире, им нет нужды здесь приходить и рождаться, да, проходить это поприще. А вот как раз мир создан для злых. И поэтому Иисус Христос говорит, Отец Небесный посылает солнце светить кому? Злым и добрым. Ну, а те, которые что-то поняли, что-то узнали, должны, видно, помогать злым немножко подобреть, да? Солнцу повелевает восходить над злыми и добрыми. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно делаете? Не так же ли поступают и язычники? Вот в этих словах новая тема появляется на горной проповеди. Тема воздаяния за заповеди. Награда за заповеди. То, чтобы понять это, надо бросить взгляд на развитие философии э, этого региона, э, Иудеи и вообще Ближнего Востока э, на рубеже новой эры. Вот этот вот вопрос воздаяния за заповеди, по-древнееврейски схар мицвод, буквально плата заповедей, эта тема обсуждалась очень широко в Иерусалиме, Александрии, Вавилоне и других центрах Ближнего Востока на рубеже нашей эры. Схар, Митцвод, есть мецвод заповеди, есть Схар, воздаяние. И древние мудрецы очень подробно разрабатывали эту тему. А вот какое мы воздаяние получим? Есть заповедь «Не укради». Понятно, тому, кто крадет, будет воздаянием тяжелое наказание или какое-то там предписанное законом Божьим. А кто не украл, он же должен иметь награду, да? А кто не убил, а кто не лжесвидетельствовал. И вот за каждую заповедь вплоть до малейших, а кто не ел запрещенную пищу и так далее, не нарушал там праздничные дни, вот там всему определена какая-то награда. Награда за заповеди. Здесь Иисус Христос этот самый излюбленный диспут о награде за заповеди актуализирует, поднимает этот вопрос. «А если будете любить любящих, какая вам награда?» Ну и в шестой главе продолжается. «Вот смотрите, не творите милости вашей перед людьми с тем, что они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». В пятом стихе сказано, что те лицемеры, которые молятся, чтобы их видели, уже получают награду свою и так далее. Значит, слово «награда» за заповеди – это одна из фундаментальных истин, которые содержатся и в Евангелии. Но дело в том, что мудрецы, в том числе фарисейские и другие, разрабатывали понятие о наградах за заповеди, исходя из материальной человеческой жизни. Ну, например, приводили слова из Торы, вот, если ты так-то так-то будешь поступать, то ты будешь долгоденствен на земле. Продлишь дни твои на земле, есть награда в виде праведного благочестивого потомства, есть такая награда, что ты до сытости будешь, есть хлеб твой, ты будешь засыпать спокойно, и никто не потревожит тебя, у тебя будут хорошие урожаи, и множество других есть таких обетований в Ветхом Завете, которые представляют собой первоначальное понятие, как награждается человек, исполняющий заповеди, о какой награде говорит Божественный учитель, как вы думаете? Какой же награде он говорит? Да он говорит о главной награде, о Царстве Небесном, о возвращении в тот самый статус, который мы утратили, о том, чтобы мы приобрели то сокровище, равного которому не было, нет и быть не может. И он говорит так, в чем же эта награда заключается? Не в том, чтобы мы любили любящих, потому что так делают мытари. А мытари это кто? Собиратели Дани. Наиболее ненавистные в иудейском народе и в других народах Римской империи прислужники э, римских рабовладельцев, которые выбивают Дани своих соплеменников, да? солидарные с э, э, римскими э, правителями и с их солдатами. Кто не платит дань, тех избивают, заключают в кандалы, продают их детей в рабстве и так далее. Ненавистные люди. Но язычников тоже не очень-то любили, потому что они как раз лицеримлян преследовали, притесняли. А если вы приветствуете только братьев ваших, то также поступают и язычники. Значит, вы получите точно такую награду. Но какие же вы служители Божьи, какой вы народ святой Божий, если получите такую же награду, как мытари и язычники». А вот ваша награда в чем? Последний стих этой главы. Итак будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот высшая награда. А может ли человек быть совершенным, как Бог? Никогда. А как же создан человек? Может ли он приближаться к этому совершенству? Шаг за шагом. Да. И сколько понадобится времени человеку, чтобы приблизиться? Вечность, бесконечность, и на каждой новой ступени он будет все более радоваться, потому что человек бессмертен, потому что дух человеческий бессмертен, потому что восхождение никогда не закончится. И вся проблема заключается в том, чтобы наконец-то начать это восхождение, наконец-то его начать, ступить на ту самую первую нижнюю ступеньку лестницы Иакова. Итак, давайте мы это все... Обобщим то, что сказали. В последних словах 5 главы Евангелия от Матфея, там, где заканчивается часть нагорной проповеди, изречения которой опираются на стихи Торы, там дальше продолжается нагорная проповедь, но она уже не опирается на Тору, а вот те стихи, где... Говорится, вы слышали, что сказано, а я говорю вам. Вот здесь пятой главе не завершаются, в общем-то. Так вот, в этих последних стихах данной части проповеди Нагорной говорится о возвращении к единению в любви всего человечества, раз, к Богу, как всеобщему Отцу, два, и к бесконечному восхождению в свете и любви, которая была дарована Адаму и в котором Адам с Евой не устояли. Вот это три ступени, которые здесь описаны. Это то, о чем говорит Иисус Христос вот в этой части Нагорной проповеди. Можно было бы очень много об этом еще говорить, но я думаю, что основное, как бы мы сказали.